Даже этот просто тизер-трейлер лучше, чем фильм Лиги Справедливости. Вызовите кто-нибудь скорую. DC плохо. Трейлер Лиги Справедливости. 20 миллионов просмотров почти за два месяца. Мстители. Война бесконечности. 36,8 миллионов за 18 часов. Вау. Одним трейлером поимели DC. Всем доброго времени суток, катаны. Фильм ⁇ Война бесконечности ⁇ еще не вышел, а реакция гик комьюнити на его трейлер примерно такая. И главное, вот ведь хитрецы Marvel выпускают трейлер войны бесконечности прямо в разгар премьеры Лиги Справедливости от DC. Да это ж удар ниже пояса, черт возьми, и буду честен, DC далеко идти до такого качества и пока что они сосуд. Я имею в виду, конечно же, DC Enhanced Universe, то есть киновселенную DC. Вылазить в эти бесконечные срачи фанатов одной или другой комиксовой вселенной не хочу. Здесь я затрону только кино вселенные и также некоторые отдельные фильмы по Марвел и DC. Данный мой ролик ни на чем не основан, кроме высказывания личного мнения и каких-то своих потоков сознания. И при том, что я сейчас буду нахваливать Марвел, я до сих пор считаю лучшими фильмами по комиксам, трилогию Нолана о темном рыцаре и хранителей Зака Снайдера. Если же все-таки сравнивать киновселенные, то весьма очевидно, что DC отстала. Она в попыхах пытается догнать Марвел, делает это скомканно, неаккуратно и часто пытается копировать идеи своего основного конкурента. Когда речь идет исключительно о комиксовых вселенных, фанаты DC часто говорят, что Marvel постоянно копирует идеи у DC. Но, во-первых, и DC также немало копировала у Marvel. Во-вторых, время копирования давно закончилось. И, в-третьих, Marvel всегда привносили в своих персонажей что-то свое. Да и, в принципе, в данный момент Marvel выигрывает по проработке персонажей, по их человечности. А что можно сказать о вселенной DC, когда, например, споры о противостоянии Мстителей и Лиги Справедливостей сводятся к тому, кто сможет победить Супермена? А сейчас будьте внимательны, мои дорогие зрители. На самом деле я не хейчу DC как франшизу. У каждой из обоих франшиз есть свои сильные и слабые стороны. Просто мое личное мнение сводится к тому, что я буду на стороне той вселенной, в которой персонажи более продуманы и сбалансированы. Но не на стороне той вселенной, которую тащут фактически два персонажа. Один своей мрачностью и харизмой. Потому что я Бэтмен а другой своей мощью и крутизной. Но при этом я не говорю, что у конкурентов Marvel так все плохо. У них есть потенциал, есть хорошие персонажи, и они вполне могут найти талантливых режиссеров, которые помогут этим персонажам хорошо раскрыться. И вообще ребята, давайте прекращать споры. В детстве ведь мы все любили и бэтмена и человека паука. На самом деле все фанаты комиксов и комиксовых фильмов должны радоваться, что и киновселенная Марвел, и киновселенная DC, и обе этих комиксовых франшизы привносят в современную культуру нечто новое. Новую мифологию, посвященную супергероике, разве это не круто? Мне кажется очень важно, чтобы в нашем современном мире, который захватили наука и технология, оставалась какая-то мифология, которая бы учила нас чему-то полезному. И при этом учила бы не скучным навязчивым языком, а именно за счет насыщенных и эпических историй.